Так, друзья, всем привет! Э, ситуация следующая. Свиноматки после отъема поросят. Вот эти вот две, обезьяна и, по-моему, Нюша. Это Богдан с Викой назвали. Я даже не знаю, или Нюша, или Глаша, или Даша. Обезьяна и Нюша не заходят в загул. Эту мы выбраковываем в среду. Это зашла в загул. И вот вот это тоже не заходит в загул. Ну, вроде бы признаки какие-то есть. Вроде бы признаки какие-то есть, но еще нет. И, вот по истечении сколько дней под станками у меня нету воды. Вот. Вот под станками воды нету. Вот они пьют воду с Воды, ну не мокрого под станками. Так само здесь... Так само вот здесь, под станками везде сухо. Как ни странно, я не знаю почему, по ним, грубо говоря, по шее вода не течет, но воды нету. А. Вода есть, но под ними нету. То есть пьют аккуратно, очень хорошо. Также тут а муха появилась. Я уже липучки не менял, надо поменять. Ну, в основном сидят на потолку, где тепло. Ну, мух так особо, чтобы летали, нету, но они есть. Где потеплее, там и гасятся. К чему я это все веду? К тому, что сейчас будем сюда запускать, пробовать запускать хряка. Чтобы эти понюхали хряка. И та, чтобы понюхала запах хряка. Ну, и таким образом, я думаю, должны сегодня-завтра сорваться. Загулять. Сейчас мы делаем так, шторку вот сюда, опа, шторку сюда, тут-то я еще ничего не разобрал, все время не доходит, тут тоже, а тут у меня что нового, в кабинете у меня он черная пантера, Porsche Panamera. тоже ничего особо не делал, только пантеру запустил на аквариум и все. Он наш хряк. Нам надо запустить хряка прямо туда каким-то образом перегнать. Хряк слепой. Но я так примерно понимаю, как его надо вести. Ну и будем пробовать. Сейчас отсюда, вот так вот поставим камеру. Каштан, пошли. Девчатка. Я уже думаю, может его в станок туда на ночь поставить. Листов свободы их нету, в станок загнать. Запах он хрюкать. Трякать. Пошли. Каштанчик, а ну покажи, как ты ходишь в новый. В новый сарай. Так. А ну давай, пошли, пошли в новый сарай, туда девчата, пойдем, пойдем, хороший парень, пошли, вот давай, до да, девочек, давай, а ну может пойдет, давай, давай, роднулик. Давай, давай, давай, давай, давай, давай туда, пошли, ой тут, тут, тут, тут, тут, пошли, Каштан. давай, так левенька, венечка, сюда, сюда роднулик пошли о, о, о. давай то что ну туда туда, о, да, да. туда, туда. Давай, туда туда да ну давай туда вот видите то же самое новый сарай не идет давай тут походит немного. Я думаю, сейчас он должен сюда пойти. Сейчас двери ему откроем. Тут у меня такие вот защелки. Вот так. но ну, ну, каштан, давай. Туда нельзя. Туда идем. Вот уже. Давай, каштанчик, давай. спасибо девочки. Пошли. Да, девочка, пошли. Пошли, каштанцы. Не-не-не, коштан. Давай сюда. Давай. Сюда. Давай туда. Во. Во. А ну, вот звук. Сейчас, потихоньку, потихоньку перейдем. Давай, каштанки. Пошли. Пошли за девчонкой. О. Они уже запах его. Я думаю, уже учуяли. Просто ему надо там походить по, по ряду. Давай, туда, такой. Вот, пошли, пошли. Сейчас немного так. Самое главное, не сильно его гонять, чтобы он не пугался. Он же не видит ничего. Все нанюх, пока все ознакомится. Он, он и такой безвредный, добрый, хороший мужчинка такой. Поэтому будем не спеша пробовать его туда, каким-то образом загнать каштанчик пошли пошли пошли пошли роднольчик пошли вот уже жван пошли пошли пошли пошли пошли пошли пошли пошли пошли давай туда Давай, пошли, пошли, каштан. Пошли, пошли, пошли, девчата. Может, ждуть уже девчата. Пойдем. Коштан. Пошли. Пошли, коштан. Пошли. Давай. Давай, пошли. Вот сюда, да. Пойдем. Каштана легче переводить, чем кого-либо. Давай, каштан, пошли. Пошли, пошли. Все, вот так каштанчик сейчас. Дальше, дальше, дальше, дальше, дальше. Дальше, каштан, дальше, дальше. Пошли, дальше, пошли. Пошли. Во, давай, дальше. Давай, каштан, дальше, пошли. Пошли, пошли, пошли. молодец. О, сейчас у мате. Самое главное, две. О! Шторочку назад завесить мухи уже летят. Вот так. О, вот так. О! Вот Каштанчик назад. Все, Каштан, назад, назад. Пошли, назад, пошли, пошли, пошли. О, туда зайди, да, понюхай. Давай, давай. Давай, давай туда. О, давай. Давай, туда, туда, в дырочки зайди. Самое главное, не паниковать и не спешить. Он сейчас сам знает, кто загулять должен, всех понюхает, обнюхает. И Эфки, как раз тоже он ПТЛ-ки понабугнявил у Эфок. О, забегали, сейчас тоже пушать. Ну, Касан, не ломай ги. сразу сами петли начинает цвет менять все равно хряк должен быть на хозяйце как не говори искусственно искусственно а хряк должен быть хотя простой приманочный но хряк должен быть а ну каштан туда давай давай туда давай каштан Сейчас веник возьмем. Эти растут хорошо. Барбосы, кругляшки. Что-то вот это, она покрыта хоть или не покрыта. Непонятно что-то. Давай тех, тех, тех. О, вот я, да. Погонять чуть-чуть. Сейчас будем проверять этих, стоят или не стоят, пока хрят. и как разворачивать? А Да, капитан уже стоит, пробовал, уже сегодня можно покрывать ее. Сейчас и это, час два может и это загулять. Вот эту еще надо, чтобы он... понюхай ее, понюхай, понюхай. Давай, Каштан, давай, давай, давай. Нет, туда. Да то два кабанчика, Каштан, Кастрирование. Тут тебе там ничего не светит. Давай, давай, вон, туда. Вот, понюхай ее, чтобы он туда зашел, чтобы она его... Давай, давай, давай, давай, давай. давай, давай. Во, во. Так, проверяем мы эту. завтра а крака оставить пока здесь сарай может вон ту клетку крайнюю закрою его для запаха или в станок сейчас запущу сейчас наверное в станок его закрою этот вот вот этот станок и чтоб он кричал тут вода там есть корм насыплю и вот так сделаем Nou, nou, nou. Ну вот, каштан в станку. О, а то лучше каштан. Сейчас я ему насыплю отвлекающий маневр и будет нормально. Czart, czart, на матке на запуске сейчас каштан еще принесут ну вот друзья каштанчик употребляет пищу и все нормально всех понюхал все хорошо эту погну сегодня вечером наверное будем покрывать эту эту маша все уже так это тоже уже почти готово ну друзья будем вечером покрывать и еще одно одно но Эту свинку, кукляшку я покрывал каштаном. Даже видео было. Но она опять у меня стоит. Вот сейчас я не знаю, сколько уже времени прошло. После того надо смотреть по записям. Сейчас мы. Вот смотрите. Прошел сахряк. Я думал, она покрыта. Прошел сахряк, как-то подозрительно себя ведет что-то не то загуляла все а я ее покрывал она все нормально ухватила, все хорошо сейчас получается что не ухватило вот видите, как бывает. А я даже не знал, что она не ухватила. Что она не покрыта. Я даже этого не знал, думал она покрыта. Рыска, ты хоть покрыта? Я-то хотел скинуть завтра, чтобы ветврач с УЗИ пришел и на УЗИ проверил. кряк, что это у нас не в загу, ну, не покрыто. Вот вам и вот вам вот такое бывает. Не знаю, что будем ее покрывать. Сейчас опять это та, что я хотел ее э, отбраковать и покрыл ее хряком. Неизвестно, что она не покрылась. Ну, короче, вот такие дела. Сейчас буду что-то думать по этой. Точно не знаю, что. Крыть, не крыть. Ну, и сейчас этих еще проверим Сейчас буду звонить, говорить пускай вечером подвезут дозу, будем покрывать. Хорош, Маш, охужешь? Все, а это. надо крыть и эту и ту и ту вечером сейчас хряк здесь побудет день и все будет нормально а завтра заберем вот видите хряка учу я во все не знаю что делать крыть кряком своим же еще раз но это из тех которые я хотел выбраковать но покрыл хряком И она не покрылась. Ладно. Ладно. Так, друзья, ну буду думать тогда дальше, что делать. Вот так каштан в станку. Все, всем спасибо. А так я сделал и узнал, кто гуляет, кто не гуляет и сегодня покроем этих трех, я уверен но я потом в следующем ролике вам скажу станок, хряк длинный станка хватает это у меня укороченная версия, это вот удлиненная этот станок удлиненная. и и через один тоже удлиненная версия, где то есть танков хватает. Я потом, когда вечером будем покрывать сегодня. И еще, наверное, хряка выпущу, пускай походит тут по сараю их погоняет. Так что то так. Всем спасибо за просмотр. Пока.